Мой муж каждый день, приходя с работы, домой звонит в дверь, я спрашиваю, кто? Он отвечает, 100 миллионов долларов, и так много лет. Кроме всякой неприятности, никакие миллионы к нам не приходят. Ну так, о чем вы, зачем вы это пишете? Я поздравляю, если один раз у человека не получается, и три раза не получается, то зачем делать это несколько лет? Но они не придут, эти миллионы долларов в США. Муж сам себе врет, это вызовет у него депрессию, а также создаст непонятные и неправильные ситуации в вашей жизни. Два года как потеряла работу. Имеет двоих студентов, которых должна кормить, финансово поддерживать. Другие совладельцы тоже хотят продать дом, но не получается. Как вы говорили на других вебинарах, хотела поделать то, что вы говорили, запечатывали, покупки дома не получается у нас, можете помочь. Для того, чтобы продать дом, нужно понять, как это делается. Первое, нужно понять, зачем этот дом строил человек, и после этого вспомнить, для, кто его покупал и какая была при этом эмоция. То есть для чего дом покупался. Вот у меня была такая женщина, она приехала ко мне, говорит, я очень хочу продать дом, у меня не получается, Андрей Андреевич. Я говорю, вот с чем ты хотела или с чем ты его покупала, с тем и предложить должна. Она говорит, вообще не поняла, что вы мне говорите, о чем вы говорите. Я говорю, ты когда покупала, зачем его покупала? Хотела с семьей жить, а точнее. Ну я с мужем развелась и после этого убегала от одного, а точнее. Этот дом должен был послужить для меня местом, где я спрячусь от своего мужчины. Вот. То есть это связанность, это точная эмоция, она была самая большая. Она говорит, да, я убегала и не знала, куда скрыться. И постаралась этот дом э, купить для того, чтобы там хотя бы там, один или два года пожать своими детьми, со своими детьми, чтобы хоть где-то было пожить. Я говорю, теперь ты должна этот дом так и продавать. Когда ты будешь подавать заявление, скажи, пусть этот дом купят те люди, кто убегают от своих мужей со своими детьми и не могут найти спокойствие. Продала после этого за одну неделю. за одну неделю. Почему? Потому что там есть клеймо на этом доме. Будут покупать только те люди, которые по входу в этот дом. Вот те люди, которые в этот дом заходили с тем учетом, чтобы убегать от мужа. Эти люди в дальнейшем и будут покупать этот дом, который убегает от мужа. Представляете? Поэтому дома очень сложно покупать или очень сложно продавать. А если мама, вы должны спросить у мамы, с какой целью они строили. Или там вот как недавно девушка пришла, она говорит, мы дом построили для того, чтобы продавать. А продаете как что? Просто продаем. Неправильно. Вы должны продавать дом тем людям, которые хотят его потом доделать и продавать. Она говорит, Андрей Андреевич, мы их вообще строили для того, чтобы люди жили. А это неправда, это неправильно. не важно, что люди хотят или как они хотят продавать этот дом, или как они хотят покупать, и для чего хотят покупать. Самое важное, какую вы ставили задачу, когда вы его строили. Вы строили его для перепродажи, значит, этот дом должны люди покупать для перепродаж. Но эти люди могут купить его для перепродажи, а потом захотеть в нем жить. Но его нужно продавать таким образом, я и говорю, хочешь продать дом, делай так. Я хочу этот дом продать для перепродажи, чтобы его купили те люди, которые хотят перепродать. Какой итог этого всего? За несколько недель продали все три помещения, которых у них находится. Дальше. Помещение, у которого нет забора, обязательно необходимо обвести, обязательно необходимо, обязательно необходимо закольцевать энергетически. Второе. Если у вас не продается недвижимость, представляйте каждый день 108 раз, будто на эту недвижимость садятся бабочки и взлетают. Садятся бабочки и взлетают. И так 108 раз. При этом хорошо очень в недвижимость, которая не продается повесить какую-нибудь картинку, на которой будут либо изображены бабочки, либо эти бабочки будут прямо сидеть. Девочка не может замуж выйти, пусть выполняет практику, как будто на нее садятся бабочки и взлетают, и так много раз. Естественно, когда много людей строило дом, то у каждого были разные идеи, правильно, разные идеи, что они хотят получить с этого дома. И эти идеи, они все должны быть проговорены в тот момент, когда вы даете объявление для продажи этого дома. Представляете, сложно? подскажите, как продать машину, аналогично делаете, бабочек садите, после этого с чем покупали, с тем и продаете. У меня друг покупал машину для того, чтобы женщин возить, потом не мог продать. Я ему говорю, зачем ты машину продаешь, зачем ты ее покупал? Он говорит, жена меня хотела, чтобы я машину купил, потому что сказала, что я неудачник, и я купил из-за этого машину. Я говорю, ну а по-честному, зачем машину продавал? Он говорит, ну а по-честному, хотел девок возить на машине. Я говорю, ну так и продавают тем мужчинам, которые должны девок возить на машине. И он говорит, а как мне это говорить? Ну стоишь на базаре и мысленно про себя произносишь. Мою, скоро мою машину купят, тех, купят э, те мужчины, которые хотят на ней возить женщин. Там... Ну, с этими мыслями. И вот поехал на базар, за первую неделю продал. После этого говорит, надо же, так быстро продал ее. Я говорю, ну, конечно, потому что с чем машина вошла к тебе, с тем она и вытянет. Получается, ты ее притянул, потому что у тебя была цель. И после этого с этой целью или для этой цели ты ее и должен продать. Вот так вы представляете.